В сегодняшнем видео я вам расскажу, что такое купоны в Инстаграм до рекламы, после рекламы, неважно, когда вы прорекламировали, вам вылетает, как ее использовать, можно ли вывести эти деньги, то есть превратить в валюту. Посмотрите видео до конца, и вы все об этом узнаете. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ситуация проста. Говорю на своем примере, у меня было так, я прорекламировал пост, и после того, как я хочу прорекламировать следующий, мне вылетает вот такой вот купон, якобы я могу его использовать и э, продвигать свою публикацию для более привлечения аудитории. Это будет посещение инстаграм, то ли это будет посещение моего сайта или больше сообщений, то есть как сами знаете, кто с этим сталкивался, кто не сталкивался, я вам сейчас наглядно продемонстрирую, чтобы вы понимали, что это и как это работает. Давайте с вами перейдем в инстаграм и что мы здесь видим? Допустим мы хотим продвигать какую-то публикацию и нам вылетает вот такой вот купон. Получите купон, рекламный купон на 10 долларов. Здесь говорится то, что мы дарим вам купон на сумму 10 долларов. Используйте его, чтобы продвигать публикации. тебя больше людей. Ваша публикация будет автоматически отформатирована для ленты новостей. Та -та -та -та -та -та. То есть это предложение действует до 12 такого-то. Допустим нажимаем продвигать. Больше посещений профиля. Жмем дальше. Подбор автоматически выбираем допустим доллар в день и на 10 дней чтобы потратить эти 10 долларов жмем дальше выбираем способ оплаты допустим купон нажимаем и как мы здесь можем видеть что нам нужно ввести купон но у нас здесь нету ничего как бы по тому, что она действительно работает то есть по факту нас заводят в заблуждение мы не можем сделать никакую Публикацию именно за счет купона бесплатно. То есть это нас заводит в заблуждение, к сожалению. Вот так вот, друзья, это все выглядело. Все в принципе доступно, понятно. Я лично не нашел, как использовать данный промокод и действительно, ты используешь свои деньги. Это якобы такая вот фишка. Заманивает людей для того, чтобы они больше вкидывали денег. Ну, что поделаешь, компания Google есть компания Google. То есть, Facebook непосредственно связан с Instagram, чтобы прикрепить карту и продвигать какие-то публикации. Нужно, естественно, закрепить карту в платежной системе Facebook, чтобы это работало в Instagram и Facebook. Вот, в принципе, как-то так это работает. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши лайки, комментарии. Тоже для меня важно. Если вы знаете какой-то способ, который действительно помогает использовать данный промокод, напишите мне, будет интересно. И мы сможем опровергнуть... Данный миф. Скоро увидимся.